Финансовый директор вроде как бы ни при чем, но он говорит, я вроде не должен этим заниматься. Сваливает, говорит, что ты недалекий человек и находит себе новую жертву. Чтобы вы понимали, где сколько денег лежит, сколько денег вы заработали. Привет, меня зовут Николай Евшин, я финансист. В этом видео мы поговорим, кто такой финансовый директор, как он должен работать, как он не должен работать, какие частые ситуации возникают с финансистами по мере их взятия на работу, как они ведут себя, когда их взяли на работу и вообще, вы взяли финансиста или не финансиста, после просмотра этого видео вы сможете понять. Сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Так, финансовый директор он должен уметь составлять финансовые модели. Финансовые модели на следующий месяц, да, там на месяц вперед, на три месяца вперед, на год вперед. То есть в вашей компании, что с ней будет, когда она начнет развиваться или не развиваться. Дальше он финансовую модель делает с помощью постоянных, переменных затрат, такой некий бюджет дохода и расхода. Его еще называют БДР. Когда вы начинаете задумываться о покупке нового оборудования, о машине, о какой-то недвижимости, на все это нужна финансовая модель, то есть сколько вы заработаете денег, когда это все внедрите, когда эта машина вам окупится, сколько она денег вам принесет, а не проще ли вам эти деньги положить в банк, потому что процент там будет выше, и вы хотя бы их не истратите просто так. Дальше эти финансовые модели можно использовать там заемом денег, да, там, например, когда вы берете в кредит либо частичные краткосрочные займы, чтобы вы понимали вообще, а вы вам этот проект в тех условиях, в которые вы находитесь сейчас. А дальше, после финансовой модели, у нас есть управленческая отчетность. Чтобы вы понимали, где сколько денег лежит, сколько денег вы заработали. Это отчет по балансу, отчет по прибыли, дальше отчет по движению денежных средств, и дальше у вас есть еще платежный календарь, чтобы вы не попали в кассовые разрывы. Финансовый директор должен уметь делать эти показатели в разрезе каких-то категорий. Ну, например, менеджеров, филиалов, либо продуктов, либо рекламных каналах. Дальше эта отчетность... он должен вам показать, как он ее составил. То есть у нас есть ДДС, это движение денежных средств, где у нас каждая транзакция записана, что у нас есть доходы, расходы в разрезе менеджеров в разрезе филиалов в разрезе там, прихода товара на склад в разрезе оплат поставщику в общем из чего было составлена отчетность по прибыли по балансу по отчету движения денежных средств и по платежному календарю самое главное чтобы вы могли проверить каждую транзакцию не проверяли все транзакции а могли это сделать в любой момент и за любое время также очень важным является управленческая политика у нас есть отчет по прибыли самое главное чтобы туда не попадали переводы компании чтобы вы вкладывали там в бизнес Бизнес, да, вложение учредительских денег либо заемных средств вывод из бизнеса. Чтобы там не дублировались несколько понятий, да, когда мы продаем себестоимость проданного товара и тут же нам оплата поставщику соединяется, то есть дублируются две вещи. Также у нас есть начисленная заработная оплата, которую вроде нам нужно выполнить она попадает в прибыль либо у нас попадает она в прибыль когда мы уже выплатили ее на самом деле. Чтобы заработная оплата разбивалась на две части, да, когда мы наплатили, например за январь и февраль, чтобы в прибыль она попадала именно в такие пропорции, а не когда мы заплатили. И чтобы у этого управленческого учета были входы-выходы. То есть у нас есть начальный остаток по расчетному счету по кассе, по складу. И есть конечный остаток. У нас, ну, условно... Начальный остаток плюс там, доходы, минус расходы равно конечный остаток, чтобы эту технологию вы могли перепроверить вместе с вашим финансистом. Плохой финансовый директор постоянно видит бухгалтера, того человека, который предоставляет ему данные, будь тупеть, Петя прораб там, или еще кто-то. То есть вечно ему чего-то не хватает, чтобы собрать эти данные. И вот из месяца в месяц у нас отчетность вроде бы точная, но мы на нее положиться не можем, потому что она не точная. И постоянно кто-то плохо заполняет первичку, кто-то постоянно чего-то там путает, а финансовый директор вроде как бы не. Причем, ну, он говорит, я вроде не должен этим заниматься. Да, бывает такое в нашей практике, что у собственников компании, да, с нашими клиентами черт ногу сломи, да, у него там невообразимое количество там 1С, -ок, CRM, -ок, всяких таблиц, там, подотчетных лиц. Да, бывает такое. Но, чтобы вы понимали, есть ли в этом всем хаосе, выбранный шаг, который мы сейчас действуем и упорядочивание его. Например, мы упорядочиваем сегодня расчетный счет. Как только мы его упорядочили, у нас эта линейка не теряется. То есть мы с какой-то периодичностью можем проверить этот расчетный счет, и когда проходят транзакции, они попадают в нашу промеженную систему и конечно, остатки верны. То же самое по складу, то же самое по прорабу Пети. То есть шаг за шагом мы упорядочиваем систему. Систему можно упорядочить по планированию, по движению денежных средств, по сделкам. Да, если у вас крупные какие-то объекты ведутся, которые ведут больше месяца строится например также ну например если мы только только внедряем украинский учет план что мы будем делать в этом месяце вопросы на которые нужно ответить перед собственником что мы сделали или не сделали и что нам там поменялось корректируем этот план данный следующий месяц потому что когда мы срубаем одну голову горгули да там или измегая вырастает 28 новых ну и как сделать так самый главный вопрос чтобы учет у нас сходился то есть что нужно выполнить какие категории перед соб, собственнику, людям, которые предоставляют нам первичные данные, с финансистом. То есть краеугольный камень, чтобы вы понимали, в проекте участвует несколько лиц. То есть, что нужно сделать каждому, чтобы учет сошелся. И этот план должен присутствовать на столе, как целая картина еще до того, как финансист приступил к работе. Ну и самое главное, что хоронит всех финансистов, это периодичность. У нас, например, есть периодичность там, ежедневная, еженедельная, ежемесячная, ну там, трехмесячная и так понятно. Да, там, если у нас есть ежемесячная что вы видите, финансист вообще в принципе работает или нет, или у нас там данные не заносятся там неделями, годами или еще какими-то периодами, а он говорит, что ну вот как-то так получилось, то есть у вас есть четкий метод контроля, что он как бы ничего не делает и там на всех все спирает. Бойтесь тех, кто сразу все автоматизирует, сразу там хочется внедрить вам 1С, CRM-систему, в общем, давай-давай-давай денег там на мою зарплату как финансиста, давай денег на специализированные программы, сейчас мы это все будем крутить, мутить, и и вроде как бы месяц, вроде ладно, в два, вроде ладно. Полгода прошло, мы ничего не, ну, не можем опереться на нашу отчетность, зато просто, ну, потратили деньги в автоматизированные программы, плюс, конечно же, этому финансисту. Финансист уходит, и сейчас он уже обвиняет не бухгалтера, и тот, кто предоставлял ему данных программистов, а уже конкретно тебя, как собственника бизнеса, сваливает, говорит, что ты недалекий человек, и находит себе новую жертву. Крутой финансист — это тот, который на коленках может составить управляемую и проверяемую собственность Отчетность, чтобы каждый мог проверить каждого. И если вам кажется, что что-то не так, что цифры врут, либо вы 100% уверены в ваших цифрах и можете их перепроверить вместе с финансистом, а потом уже самостоятельно, либо вам не кажется. Также опасайтесь финансистов, которые руками там, первичку там, перелопачивать не хотят, они садят на это бухгалтера, бухгалтер ответственны за всю отчетность, они как бы ни при чем. Они анализируют, анализируют, анализируют, анализируют, Отчетность все не сходится, бухгалтер там, или кто-то ответственный за первичку по-прежнему виноват, и у нас проходит драгоценное время. Чтобы вы понимали, так может пройти год, два, год, пять лет, десять лет, и это становится нормой вашего финансиста. Концепция. Я буду делать прикольные графики и все автоматизировать. Вокруг все остальные, кто связан с первичными данными, большая буква «Г» это сразу вам колокольчик, что что-то идет не так, и надо срочно что-то предпринимать. Ну и концепция нашей компании «Финансист» ставит отчетность компании при любом хаосе вашей организации. Если бы у вас было бы все четко, и там, я не знаю, можно было бы все автоматизировать, и там, за три щелчка, мы бы были не нужны. То есть у вас есть хаос, мы этот хаос доносим до вас, доносим, что мы будем делать, как мы будем делать, что у нас уже получилось, какие пункты нужно еще выделить. И так из месяца в месяц. В среднем внедрение учета у нас происходит... А двух месяцев, бывают случаи, когда там 3-4, но чтобы вы понимали, там, детализация отчетности, она формируется год, два, три, и зависит не только от того, что есть сейчас, да, там, от того, что как вы масштабируетесь, под какими углами мы еще предпринимаем смотреть вашу отчетность, какая периодичность вам нужна. В идеале вся эта работа направлена на увеличение прибыли, и вы в нее вовлечены. На мой взгляд, лучше воспользоваться, конечно, финансовыми директорами на аутсорсе нашей компании, потому что мы обучаем наших сотрудников, они ведут несколько компаний, то есть они мыслят не только вашими категориями, но и другими, и в принципе эти категории могут разъяснить вам и сказать, что почему это хорошо или плохо. Вы должны понимать, вы как собственник можете дать задание финансовому директору, и он уйдет в тупик. Вот. но мы в этот тупик не пойдем, потому что мы скажем, там тупик, мы уже там 200 раз были, поэтому нет, мы пойдем туда вам объясним и вы скажете согласованно. Ну и самое главное, не забывайте что дает вам финансист, это финансовую модель, управленческий учет план, факт между этими делами, когда у нас прошел месяц, насколько у нас отклонения задачи, которые нужно выполнить чтобы наш бизнес рос, конкретно ваш функционал, чтобы освобождался, чтобы вы занимались более крупными делами, которые влияют на прибыль. Также обязательно, чтобы финансовый директор не был террористом, вашей вашей компании. Нужно, чтобы вы могли перепроверить ваш управленческий учет. Вы могли перепроверить вашего финансиста, вы могли перепроверить вас самих с помощью финансово-управленческой отчетности. Таким образом создается некая система, где каждый друг друга проверяет и у нас появляется стопроцентная управленческая отчетность. Главное не забывать цель всей этой штуки. Вы должны фокусироваться на прибыли. Основная задача, чтобы прибыль становилась больше, больше, больше, больше. Специально для тебя я проработал э, этапы консультации с финансовым директором, которые сейчас ведут компании в разных нишах. На этой консультации мы разрабатываем финансовую модель, показываем, что такое движение денежных средств. Это сердце любого управленческого учета. Также мы разбираем задачи на увеличение прибыли, ваш функционал, задачи, которые отвлекают вас личные от вашего пути. Также показываем учет, который, на наш взгляд, более подходит вам из нашего огромного опыта в управленческих учетов. Например, если у вас там, клининговая компания, вам может подойти учетом, например, от клининговой компании, да, там, которая у нас есть. Либо стройка, либо услуги, либо общий пит, ну, или что-то что там еще. Также вы можете подготовить свои личные вопросы к управленцу, к финансовому директору, спросить у него интересующие вас вопросы, на них мы тоже будем отвечать. Также финансовый директор покажет вам, как управлять бизнесом через цифры. Я оставлю ссылку к этому видео. Посмотри, зарегистрируйся, тебя обязательно запишут И тогда же ты уже точно будешь понимать, что финансист не бухгалтер, что цифрами можно управлять И как часто говорят наши клиенты, блин, да это то, что я искал очень-очень давно Сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски И переходи на наш YouTube канал, там очень много полезного видео по управлению финансами